В общем, это наш э, робот-официант в национальном костюме. Он помогает нам разносить э, гостям их заказы и доставлять удовольствие. Это первый в Казани робот-официант. В скором времени доставлять удовольствие станет и второй. По задумке он предстанет в образе известного казанского кота и будет мурлыкать для гостей. Вот он ну, привозит такого, вот. да? Я потом сюда нажимаю.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 Мы да, также сделали детский ремесленный центр, который называется с собой Он уже работает. Нужно брать братьев и сестер, студентов туда попробовать привезти. А, ну и в целом а мы рассчитываем, что насчет программирования это будет такая существенная точка притяжения на культурный противозам. В настоящее время ведутся переговоры по открытию в этом здании супермаркета домашней еды «Бхэтле». А на втором этаже отдельного музея, рассказывающего о разных этапах истории Казанского Кремля. Илья Андреев, Универньюз.